Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Сегодня тема ролика – это кибербезопасность. Нашлось 18 компаний, которые занимаются кибербезопасностью. В принципе, они работают практически одинаково. Кто-то в облаке, кто-то продает программное обеспечение, которое работает на конкретном компьютере. Все они защищают от атак. Принцип действия примерно такой, что анализируются запросы и... Среди этих запросов выявляются такие вредоносные, те, которые могут что-то навредить в компьютере, либо в программе, либо еще на каких-то серверах и так далее. Углубляться сильнее не будем. Итак, в таблице нашлось 18 компаний. Если кому необходим такой инструмент, то проходите по ссылке внизу вниз и там узнаете условия получения. Так, цифры пока еще по прошлому году не обновил. Но все-таки здесь выделяется компания такая, как Checkpoint. Набравшая больше, чем все остальные компании. Ну, тут есть еще Qualis компания. Но мне приглянулась, честно говоря, чекпоинт среди остальных компаний. Многие из этих компаний между собой контактируют, разрабатывают совместные продукты. Ну И в, при, и в принципе, в этой сфере это. Нормальное явление, когда компания между собой разрабатывает какой-то продукт, сотрудничают и впоследствии потом предлагают клиентам. Так вот, компания Checkpoint. Почему-то у меня взор упал на нее, потому как, во-первых, ну и PE низкий по сравнению со всеми остальными. Ну и... Давайте начнем с сайта. Сайт такой достаточно радужный. Компания, основные цифры таковы. Капитализация 16,5 миллиардов. ПЕ, я уже сказал, 22. В средний по отрасли где-то порядка 50. За последний текущий год выручка 2 миллиарда. Прибыль 800 миллионов. Прибыль на акцию 5,9 миллиарда доллара И, исходя из этих цифр, мы можем заключить, что, во-первых, они все в плюсе. Плюс небольшой, но и есть. Прибыль на акцию несколько лидирует, чем все остальные показатели. Но это говорит нам о том, что компания CheckPoint сосредоточилась на выкупе акций. Ну, в тот момент, например, как Fortune, это конкурент, активно привлекали клиентов через маркетинг, тратили, в общем, на это деньги. У Чекпоинт вместе с этим, высокая операционная маржинальность – это 44%, это очень хороший показатель, но, к примеру, у нет 18%, у некоторых вообще даже отрицательная. Так вот, к плюсам компании можем отнести выкуп акций этот же. Также Чекпоинт расширяет свою линейку продуктов, в основном за счет поглощений. Например, они поглотили Oda Security, это компания, которая помогает клиентам перевести сотрудников на удаленную работу. Также Checkpoint. Чем интересно, что программное обеспечение имеет единый и интуитивно понятный интерфейс, какой бы продукт не берешь, все в общем очень понятно и понятно, как работает, есть поддержка с чатом, это тоже как один из крутых моментов у этих компаний. Компания берет акцент на расширение бизнеса и создание такой целой экосистемы, где можно, ну, в любой области найти себе решение по безопасности компьютер, там, например, телефон, станция, отдельно какие-то продукты. Ну, то есть вот все здесь, в общем, в такую экосистему связывается и можно все что угодно защитить к плюсам опять же отнести а, то что основатель компании а, держит порядка 18 процентов акций компании то есть говорит о том что менеджмент верит в эту компанию и а, в этом заинтересован а, момент такой что компания при а, том что выкупает акции имеет еще солидный кэш, это 1,7 миллиона долларов для того, чтобы поглощать другие компании, чтобы развиваться и это в целом очень хороший знак. Специалисты, аналитики с Wall Street прогнозируют, что доход на акцию будет расти и к 2025 году это будет порядка с половиной долларов, а это рост 27% процентов за 5 лет. Очень неплохой показатель. И если посмотреть на график, то график нам говорит о том, что компания находится в очень хорошем ценовом диапазоне. Здесь даже, я бы сказал, такое двойное дно нарисовалось, и цена зафиксировалась на 20-дневной скользящей, что как бы предполагает к восходящему тренду. И, в принципе, момент для входа в позицию даже очень неплохой. Вот. вот вкратце о компании Checkpoint, чтобы не занимать долго времени. Если компания понравилась, вы, естественно, будете чуть больше о ней узнавать. Ну а чтобы не тратить много времени, существует вот такой инструмент, где, в принципе, все основные показатели есть, и сравнить с другими компаниями из этого сегмента очень быстро. Времени на это тратится совсем немного, так что, если необходим такой инструмент, проходите по ссылке и узнайте, каким образом получить эту таблицу. В себе в пользовании. На этом краткий обзор завершаю. До новых встреч. Увидимся на канале.